Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего великолепнейшего расклада событий ближайшего будущего. Первый, второе, третий, четвертое, пятый вариант. Выбирайте любое времечко в описании под видео. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, не будет никакой предыстории. Чисто ваша интуиция, чисто вот-вот сконцентрировались со спокойной совестью, с душой, отложили всех мужиков, отложили все поиски, всех женщин. Всякая-всякая фигня, которая обычно всегда у вас а, в голове, у нас, а, у вас, у вас, у нас и у спецназ бывает, и сконцентрировались только на себе, представили себя, вдох-выдох, все это спокойно, Фу. и посмотрели на эти вот такие интересные камушки. Представили, какие же могут быть события ближайшего будущего. Что может у вас, с вами случиться через неделю? Сконцентрировались. И вот какой камушек вас очень сильно манит? Он говорит, давай, меня посмотри, ну пожалуйста. Либо он как-то светится, либо как-то отражается, либо как-то бликует очень сильно интересно. Смотрите его. Поэтому вот. Надо, наверное, настройку, такую сонастройку, наверное, в каждом раскладе, она, мне так кажется, актуально. Напишите, если что, в комментариях. Актуальна ли какая-то сама настройка, чтобы я как-то спокойным голосом, как будто вас зомбирую. А что нет-то? Ну, скажет, конечно, зомбируешь. Вот, и напишите в комментариях, стоит, не стоит, может быть, просто остановиться, поставить на паузу, скушать. Вкусно. Все, давайте. Много, много отступлений, много болтовней, а надо информацию, время дорого. Дорого. Так. Давайте. Здравствуйте, кто выбрал у нас первый вариант? Ух, события ближайшего будущего. Все как-то строго будет. События ближайшего будущего у вас. Ну, строго, вот знаешь, как учитель. Как учитель, ученик, и вот как будто сидишь за партой. Глубокомысленные раздумья приведут к очень сильно вероятным хорошим последствиям в вашей жизни. Хорошим. Здесь глубокомысленные вещи. Все равно хорошим я бы сказала по шестерке. Вы что-то можете понять, вы что-то можете простить, вы можете в чем-то разобраться. То есть а события ближайшего будущего глубокомыслие. Вот что вас ожидает в ближайшем будущем по поводу мужчин, отношений, невзгод. Но здесь, что дадут эти мысли а по спросилам? Если вы не верите, что все хорошо. Понимание произошедшего. Вы, э, дорогие мои, это э, так, э, э, я, наверное, вперед шагаю глу глубокомысленное раздумие, но при этом это даст вам понимание, и чувствительности и большого восприятия по отношению к себе окружающих. Наверное, это непонятно. Но это так, это хорошо. Это всегда хорошо, не переживайте, если кто думает, о чем я говорю. Поэтому давайте сначала в принципе глубокомос... глубокомысленные вопросы вы будете расшифровывать, вы будете разведывать, вы будете чувствовать, вы будете предчувствовать, что к чему и с какой стороны что-то придет. Возможно в чем-то вы огорчитесь, я не исключаю, но из... вот здесь из огорчений, из страхов, из каких-то противовоздушных противоборств, рождается для вас некоторая истина. Вот, к сожалению, либо к счастью, для некоторых людей, из таких каких-то вещей, из, конечно, дискуссий рождается истина, истина, и спора не особо, но из дискуссий, здесь будет некоторая дискуссия с самим собой. Вы разберетесь со своими желаниями, хотениями, но здесь я бы сказала больше, что вы углубитесь, возможно, в понимании того, что вы, кого вы хотите быть, кого вы хотите видеть, чтобы кто-то был рядом также если в партнерских отношениях вы в них будете больше разбираться вы больше будете понимать пускай через негатив но вы будете понимать что к чему и от какого и от кого что идет то есть здесь ясно видеть но немножечко через какое-то внутреннее все-таки восприятие очень наверное сложная позиция для некоторых людей как-то облегчить ее я в э, сказаниях я не могу ну не теряться в трех соснах, окей будете не теряться в трех соснах, будете с пониманием дела относиться от, а, относиться ко всему <служие> euh <-apper> ну да так дорогие мои Сразу говорю, на работе какая-то фиаско, а братан, фиаско может настать. Поэтому, если что, не то что готовьтесь, но какой-то такой момент может проиграться, что не особо какие-то вещи вы можете либо не успеть что-либо сдать вовремя, либо как-то, просто... ну просто что-то не успеть в работе, возможно, по срокам. Возможно, еще как-то, то есть вот как-то, я бы сказала, какое-то некое предостережение в рабочих моментах. Да, четко, планомерно, просто расписывайте свои там планы, дела и все дела. Планы, дела и все дела. Четкое поэтапное выполнение и все будет it's beautiful. Если у кого какие-то рабочие моменты интересуют, либо интересуют также какие-то продажи, купли. Смотрите по рынку, что в моде. Поэтому, дорогие мои, здесь глубокомысленные знания, познания, понимание, что к чему. С холоднокровной головой будете относиться ко всему, но при этом будете также взгля... взглянете на какие-то вещи, которые делают вам больно. Будете стараться их искоренять, даже пускай не особо порой верным путем, но все же. Некоторые, некоторые старания в жизни, чтобы понять, чтобы разобраться в чем-либо. И вы здесь, если вы ленивый человек, соответственно, для вас это плюс. Если вы обычный человек, который эти, этим занимается постоянно, то я бы сказала, тогда бы бытовуха в вашем плане. Но при этом, если партнерские отношения здесь очень сильно теребоникают ваше сердце и вашу душу, вы будете понимать, что к чему и от чего все скакало. То есть вам придет истина. Я бы сказал, вот какой-то такой момент. Возможно, да вам дастся время на то, чтобы вы что-то поняли и что-то осознали. Но здесь некоторый момент осознания. Возможно, не через какие-то приятные вещи. Возможно, кто-то привык так осознавать какие-то истины через какой-то опыт. Давайте опыт. <ф descubscale> Будет некоторый опыт. Если что. А совет Мариночка от карты. Давайте, давайте, но вы не спонсор, поэтому не буду, ладно, <с> ладно буду, ладно, я, я бы здесь тоже бы дала бы совет, потому что здесь не, не очень позитивно все, совет, если что, спонсоры только могут это делать, ага, Взвешиваете всегда все за и против, чтобы как-то действовать куда-либо, в каком-либо из направлений своей жизни. Взвешиваете очень сильно обстоятельно и основательно, только тогда стоит действовать. Ценности, которые, в принципе, у вас по жизни, вы от них не откажетесь, либо вы не будете от этого, вы не будете от этого отказываться все равно». Тогда я могу предоставить... Ну ладно... Поэтому, когда вы что-то будете делать, творить, что за что-либо цепляться, либо куда-то ввязываться, пожалуйста, взвешивайте все за и против. И все ваши желания исполнится. Если вы как-то заскучали, придавайте всему огоньку каким-то вашим действиям. Но жизнь путь немножечко ярче. Если кто здесь заскучает, когда? Я бы сказала, здесь совет именно в, в каком-то таком плане. Немножечко в ваших действиях, как действовать. И разжигание страсти огня внутри себя, даже если немножечко заскучали. Немножечко не то, либо что-то спало. Но имеется в виду, спали либо отношения... Придайте огоньку, если спала какой-то жар и какая-то некая активная жизни, и пришла какая-то лень, то, соответственно, также добавляйте себе огоньку, добавляйте себе жара. Возможно, просто принесите в жизнь что-то интересное, что-то вкусное, что-то новое. Побалуйте себя? Да. Если что, в таком плане, если для вас это как раз-таки что-то новенькое, вкусное. Ну, потому что, я так понимаю, я заскучать могу в какой-то момент. Вот, дорогие мари... мои мои. Я и не работаю, но ну, не работайте. Кто вас заставляет? Ну, осознание могут и в принципе в социальном плане прийти, если так-то. Но... Просто понимание, почему у меня не происходит так, как я хочу. Почему со мной, допустим, этот человек не разговаривает, а я вроде как и нормальная женщина. Либо почему у меня так происходит. То есть какие-то такие ответы на вопросы вы найдете в ближайшем будущем. Ну, вам это покажется, либо кто-то это сделает. То есть вы будете уже понимать, почему, от чего и как жить дальше. То есть вот здесь вот понимание всего на свете, интересно, возможно, какой-то упор на ваш характер и на вашу личность. То есть где-то есть какие-то вещи, которые, в принципе, надо как-то подправить себе. Возможно, такие мысли тоже могут прийти к вашему великолепному голову, я не исключаю. Я бы здесь сказала, был в общем плане, даже если вы думаете, что он чисто на мужчину. Там есть какие-то партнерские отношения, но про партнерские я сказала, что если партнерские, то будете понимать, почему с вами поступают так или иначе. Почему происходят какие то события, вне зависимости от того, что я что-то делаю, либо не Слушай, делаю. Давайте дальше. Это барабашка. Барабашка. Пятая барабашка, если что, порой у нас бывает. На записи. Ладно, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал второй вариант События ближайшего будущего. События ближайшего будущего выскочила само Просто вот на телефон. Спасибо. Барабашка кому-то мешает. Очень даже сильно. А может, кого-то и помогает. С помощью барабашки кто-то поймет, что это его позиция. Отлично. Давайте оставим. Давайте просто оставим все-таки. Все-таки. <соркло> Большая барабашка. Давайте. А события ближайшего будущего второй вариант. Mm -mm, это как. Mm -hmm это как интересно а для мужчин-то вообще сла сладко сладко я не трактую перевернутой карты если кто-то там скажет как удобно так <кхм> дела люди заботы дела люди заботы все пойдет в гору Поэтому, дорогие мои, не стоит как-то даже отчаиваться. То есть какие-то плоды, какие-то результаты своей деятельности, деятельности с люд другими людьми, однополые, то есть ну, однополые отношения имеется в виду. Вы женщина, вы женщина, вы заключаете договор о чем-либо работе, все дела. То есть какие-то движения в социальном плане с определенными однополыми отношениями, Пожалуйста, я имею в виду договоренности, согласованность, а не только любовный план. Потому что у нас события ближайшего будущего, не всегда же у нас все про любовь в жизни. Но любовь у нас касается многого чего. Поэтому, потому что любовь спасет мир, не знали. А, ну, давайте... <клёх> Все социальные, чтобы вы не задумали какие-либо планы, которые у вас, возможно, не получались, либо не давали какого-то развития, какого-то успеха, здесь возмеют вес, и вы увидите результаты в ближайшем будущем. Возможно, вы что-то наметили, какой-то некий путь для себя, что-то придумали, что-то у вас какие-то идеи. Возможно, человек, кто-то рядом, который придумал. Да. И, и результаты придут скорее, чем вы даже думаете. Я бы сказала немножечко скорее. Давайте точно точно точно. Ага, вот как у нас. Вот как у нас. А, так, союзники, союзники противоположного пола могут подвести. Если кто дела с противоположными пола, полами имеют, либо с мужчинами, мужчины могут подвести, либо как-то немножечко неприятное сделать в этом плане. Так, раздоры из-за денег из-за конфликтов, и оно стоит того, дорогие мои. Если кто-то у нас тут в паре, кто-то у нас в отношениях, либо еще что-то, здесь, здесь хорошее это сотрудничество, если вы женщина. Но плохое, если вы мужчина, честно. Возможно, у кого-то двое мужчин просто поругали, поругаются, либо не поделят что-либо в бизнесе и тому подобное, если вы мужчина, то, возможно, какие-то расстройства, возможно, также кто-то не заплатит вовремя, либо кто-то вам не зачтет что-либо. Если вы мужчина, если загадываете на сферу бизнеса, либо денег и тому подобное, знаете, просто такое может быть не заплатят, либо как-то горчат в этом плане, урежут. Второй момент. Если вы женщина, имеете контакты с женщинами, то я бы сказала, вы увидите результат. Но результат также немножечко тяжеловат будет. А в этом плане ли тяжеловат? М -м -м. Результат у всех тяжелый. Почему? Почему? Почему? Это обяжут, это Тяжелый. Подожди. А, это, если кто-то начинает романы крутить на работе, то вперед с песней, но вас затянет. Если что, если что. Ну, правда, вы бизнес-партнер, вы увидели женщину бизнес-партнера, вы согласились, там, вы работаете, вы через чего-то, кого-то, какое-то колено, может быть, ее мужчину, Муж, мужчину ну. Дорогие мои Если вы с кем-то из женщины И вы с будете сотрудничать На какого-то мужика можете запасть по работе Да, я бы сказала немного А возможно на, его, на ее и собственного мужика Поэтому вот какое-то такое предсказание Но я не думаю, что ко всем относится Да, ну здесь Если что, если какие-то что же все перевернуто-то не надо мне перевернутая, я и без перевернута хорошо. Хорошечная без них. Просто романы на работе могут у кого-то быть. Я вот к чему. Мы хоп-хоп-хоп, работали-работали, а там мужчина очень даже классная у нее. А он еще и в ее мужьях, а может быть просто дружок. Поэтому вот здесь может быть такое. Но застойные дела... Давайте к началу. Застойные дела, которые у кого-то не двигались, либо двигались, но немножечко с трудом, они в принципе будут иметь некоторое шевеление. Возможно, даже конкуренции, которая вас подстигнет на какие-то новые идеи, на какую-то новую реализацию. Но смотрите, какие-то Люди могут вас подвести, возможно, противоположного пола, так как вариант, но у мужчин немножечко все здесь сложнее, если вы мужчина, то какая-то немножечко разруха в плане того, что кто вам дал, не дал, здесь какой то но ну, не то, что предательство, а кто-то что-то не даст, то, что, в принципе, вы заслужили, вот, возможно, не даст именно из-за вашей квалификации, тоже я бы сказала, если вы недостаточно квалифицированный специалист. Намекая на слайс, на это. Такое тоже может быть. По работе можете, в принципе, как-то заработаться и на, кур... на какой-то роман попасть, если что. Возможно, какой-то мужчина, вы по какому-то будете мужчина сохнуть, прям понравится, дичайше. Ну, то есть, через завяжетесь через какого-то человека. Если вы женщина, через женщину завяжетесь. А может, на молоденького посмотрите, малыш себя выберите также. Какие-то тут просто в плане, просто какие-то изменения в жизни. Но очень судьбоносные, дорогие мои, если вот так судить. Изменения будут соответствовать вашему характеру и вашему нраву, и вашим планам, и то, чем вы владеете. Вот я прям сразу говорю. Вот. Они будут очень сильно, очень свою роль сыграют в вашей жизни. Ну, то, то есть вы перейдете некоторый рубеж. Ну, я сказала, кто-то в бизнесе пойдет, кто-то у кого-то соглашения будут не такие, что надо переквалифицироваться, что кто-то будет думать над тем, что надо улучшать себя в плане работы, возможно, двое мужчин. Также, если кто из женщин, тут какие-то дела с друг другом другу устроили, то очень хорошо пойдет на ладно но, возможно, обяжет на какие-то вещи. Также кто-то здесь любовь может найти, но тогда очень сильно влюбится, но безумно влюбится. Смотрите. Прям сильно. Не ожидали, а влюбитесь. Вот какой-то такой момент. То есть здесь глобальные изменения, но только те, которые, э, с которыми вы имеете дела, и те, которые подвластны вам. То есть из разряда «вом» что-то вам прилетит. Да, это может, но при этом это будет касаться то, чего вы владеете. Если вы владеете вот тут бизнесом с, с кем-то, то, соответственно, здесь будут изменения. Если вы мужчина... И где-то... Вот мужчинам, если что, вот прям да. Возможно, вы тот мужчина, кто кому-то что-то не даст. Из-за того, что кто-то недостаточно квалифицированный человек. Но чужого не надо. Ну, смотрите, на чужого можете попасть. Эти изменения они не будут катастрофичны, если кто-то так подумал с первого взгляда. Я бы сказала, что это, эти изменения вас ведут к некоторым высоким идеалам, почестям, к победе. Возможно, это сейчас как-то будет оспариваться многими людьми, но поверьте, это так. Да у нас страшно. соц шестерка мечей, шестерка жезлов тут и, дорогие мои. И перед этим, конечно же, вот такая, такая позиция, такие карты у нас случились. Поэтому, если кто-то думает, что эти изменения отыграются в вашу неблагоприятную стезю, либо вы к ним не готовы, то есть не сопротивляйтесь каким-то изменениям. Если что, какой-то такой момент здесь будет проигрываться. то что мне не надо эти изменения, поверьте, некоторым людям по этому варианту они очень сильно нужны, чтобы добиться высоты, либо добиться каких-то результатов, также побед поэтому дорогие мои пожалуйста не, не стесняйтесь поэтому дополнительные вопросы у нас могут спрашивать спонсоры по соответственно по раскладу если какие-то дополнительные вопросы на стриме у нас идут личного характера то это после расклада и вот за эти манипуляции Поэтому, дорогие мои, вот какие-то изменения. Но они изменения эти сыграют на вашей судьбе очень сильно такой джигу-джигу. То есть смотрите. Это как то же самое, что Алиса в Стране чудес. Ну, если вы смотрели последний фильм, ну не совсем последний, предпоследний, да, там сколько там, две, с Джонни Деппом, который, там примерно то же самое. То есть, в принципе, и немножко даже, возможно, некоторые люди с таким же характером, как и эта сама Алиса. Поэтому, дорогие мои, вот здесь тоже в кроличью нору интересно попадете но интересные изменения, а также которые вы при этом выйдете победителем, но не сразу, я бы сказала, а только с течением каких-то новых интересных также событий, которые последуют за ними, то новые события, либо новые люди я не исключаю здесь. И Вот я бы сказала, вот такое здесь предсказание, интересно, на печеньке. <с> Спасибо и вам того же. Спасибо. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал третий вариант. События ближайшего будущего. События ближайшего будущего у вас. События ближайшего будущего. Не, не поняли, а мечты достигли. Это как? Это интересно. Ну, то есть, не поняли, а мечта пришла. А вы не поняли. Так, кто если с человечками тут? Если у кого есть партнерские отношения в каком-либо, ну партнерские, давайте так, здесь могут разгореться нешуточные страсти, дорогие мои. Но с каким-то молодым человеком, возможно, у молодого человека с кем-то может разгореться нешуточные страсти. Вот здесь а, Санта-Барбара, Бразилия. Ну тут прям реально может настроить сериал, то есть в ближайшем будущем вас ожидает мексиканский сериал Мексиканский, если кто в Мексику любит? Мексиканский, Болливуд Но здесь, я бы сказала, здесь возможно чем-то жареным, чем-то необычным будет попахивать парень. То есть вас, возможно, вы будете, не знаю, вне зависимости от того, вы не ревнивы, а будете ревновать. То есть если, Вот здесь чисто вот для пар, я думаю. Здесь я не вижу, чтобы какие-то партнерские. Возможно, если такой момент, что если вы один, и если вы мужчина, давай так... Давай так. Давай так сначала. Если здесь загадывает мужчина, то здесь для мужчин вы можете найти какую-то женщину, но при этом нешуточные страсти здесь могут разгореться. Но кто-то, я бы сказала, кто-то как-то не поймет, что именно какую-то свою мечту он нашел. Почему не поймет? Потому что здесь, возможно, в паре либо с этой дамой будут разгораться нешуточные дискуссии, возможно, некоторые споры, некоторые разрушения даже. Это то же самое, когда есть такие, даже фильмы, которые вы, в принципе, вы не знали, а этот человек вот, не знаю, посигнул на, ваше, вот, на вашего кота, что-то вот сказал вот не такое. Начались какие-то жаркие споры, потом приводится это всего все интересное в какую-то... А люди очень любят, допустим, вести великолепные дискуссии Потому что, в принципе, они не рассчитаны на какие-то такие плотские особые потехи и тому подобное Вот здесь я немножко бы сказала в этом плане Даже если бы не говорили, все равно здесь жезла Но при этом вы можете встретиться просто с человеком на, сначала на дискуссиях и на спорах Сначала будет спор, а потом некоторые ощущения, некоторые чувства они, А она-то ничего вроде <овых> Вот я бы сказала у кого-то здесь так да. У женщин, если так, в принципе, тоже может проигрываться, но я бы сказала, больше к мужчинам. То есть, возможно, кого-то найдете. Если вы в паре, то какие-то нешуточные страсти и мордасти могут разгореться. Если вы э, очень сильно... Да. Так, если кто беременеть не хочет, ну, соответственно... Знаем, делаем, думаем, покупаем. Вовремя. Так, у нас опять вот эта камера ерундит, поэтому вот. Так, мексиканские страсти здесь в парах. Партнерские, не могу сказать. Тут чисто эмоции, тут чисто жар, тут страсть, пыл, не знаю. Если вы любите своего начальника, то страсть, пыл, жар. А -а -а -а, это как вот, это, это как ее... <говорит> Мистер Миссис Смит, а я тебя убью, да я тебя заказала, все дела, и потом, и потом страсти, мордасти, аж слюнки потекли. Но вспомним эту жаркую сцену, Анжелина Джоли, брат Пит что вот то же самое может произойти у кого-то там, разрушила стенку, получила он по заслугам белой тарелкой по шее, по хребту, и потом уже страсти, мордасти, вот какой-то такой момент. Если кто вот привык, в принципе, так строить отношения, дорогие мои, возобновление вот этого всякого необычного, если кто заскучал, кто заскучал, кому не хватает и кто чего боится. Возможно, также вы встретитесь через пару, то есть через человека, с кем вы в паре, через, пройдете через какие-то страхи. Тоже я бы сказала, но здесь тогда немного глубже именно такой момент расклада. Через ним, либо с ней, через страхи пройдете через того, чего вы боитесь. Возможно, также разрушение неких стереотипов по поводу отношений, в принципе, и даже ваших. Возможно, чистый разговор тет на тет, который... а, -а, -а Вот так-то оно было, да, ты мне, ты мне что втирал два года? Ты мне что втирал два года? Оказывается, так оно и есть. Вот здесь вот какой-то... Вот такая вот Болливуд, вот прям чистой Ну, У кого-то Болливуд, у кого-то Мексика, у кого-то вообще Бразилия. Поэтому вот. Возможно, встреча с мечтой, но также Либо человек-мечта. Но также вы не сначала разгля... не разглядите, что человек-мечта. А, скорее всего, человек ужасно. Ужасный человек в моей жизни. А потом хопа, и чувство прос... просну... проснувается. Ну, я так понимаю, оба здесь люди тогда будут жаркими. Ну, либо жаркие сами по себе. Ну, по, по такому сочетанию... А возможно, в принципе, вас что-то разугреет в паре. Но здесь именно парные отношения, любовь и вот какие-то свиданки. Поэтому, дорогие мои, вот так. Давайте совет. Ну, мало ли, мало ли, ну, мало ли, какие здесь люди. Обтяните руку помощи, когда это очень сильно необходимо, даже если вы иногда на коне. Также протягивайте руку всем. Но здесь именно какое-то некоторое снисхождение, и, возможно, не забывайте о том, кто вам что-то подарил либо кто-то что-то дал. То есть будьте благодарны за какой-то некий путь, либо будьте благодарны за те блага, которые вы, в принципе, постигли с определенным человеком в вашей жизни. То есть, я бы сказала, здесь немножечко помните об этом. Вот здесь вот как-то так. Даже если это не касается, допустим, того же молодого человека, либо, возможно, это касается других людей, которые, кстати, вам помогли как-то достичь каких-то золотых высот, золотых жезлов в жизни. То есть, вот как-то не зазнайтесь. Вот. вот я к чему, вот поэтому вот такой интересный момент, как-то знаешь, вот все, все расклады, вот что первый, что второй, вот как-то вот, как нестандартно все, как-то вот определенно для каких-то людей, для какой-то группы людей, то есть нету какого-то разносола, который вот это ко всем может относиться, Нет, вот здесь вот как-то определенненько, вот это к этому, это к этому, а это вот сюда. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал? Четвертый вариант события ближайшего будущего у вас? События ближайшего будущего у вас. Во. О, как, уже сразу. Уже сразу, уже сразу. Давайте вот, подержите землю, я сойду. Вот здесь прям сразу какой-то такой момент прям головной дискуссии будет. Держите землю, я сойду. Возможно, у кого-то навалятся какие-либо обязанности долговые и тому подобное. Возможно, какие-то кредиты, возможно, какие-то долги, возможно, какие-то вещи, которые, в принципе, вы сами сотворили. То есть ваши же последствия ваших действий, то тоже может немножко вас преследовать в ближайшем будущем. Если у кого было какое-то безденежье, либо какое-то была какая-то неразбериха, немножечко она также и продолжится. Немножечко. Поэтому, дорогие мои, деньги, денег нет, а вы держитесь. Вот то же самое. Вот то же самое. Немного такой какой-то вариант. Вот. Кто-то начнет с малого. Если кто-то что-то начинает и куда-то что-то вкладывается. То есть начнет с нуля. Кто-то начнет с нуля реально. Возможно, жизнь заново, с чистого листа, ну, кто-то как вот решит и все. Порву я совсем и начну-ка я заниматься вот этим. Возможно, какие-то решения просто придут покончить с прошлым, покончить с, те, с теми вещами, которые не отыгрываются в вашей жизни и просто движение в другое, но при этом не новое, а которое развивается. Возможно, у вас есть уже наметки по каким-либо соображениям в ближайшем будущем. Здесь, наверное, события больше описаны для тех людей, кто, кто, у кого какие-то проблемы либо в бизнесе, либо с деньгами, либо с отношениями, в любом плане. Но при этом, который хочет что-то сделать. Вот я бы сказала, вот здесь вот для таких больше людей... Соответственно, кто ищет некое решение, кто решится на что-то не может. Либо то, тот, кто чего-то боится. Очень сильно. Вот для тех людей вот именно этот вариант я бы сказала прям сразу. А, сосать пососать, замечательно. Так. Возможно, дайте подумать. Кто-то, если что-то, будет зондировать э, почву, ну, узнавать что-то по какому-либо предмету. То есть здесь так, у людей либо будут мысли о развитии каком-либо, где-либо бизнеса, самосовершенствование, красота, открытие чего-то нового. Это любое, любая сфера жизни. Но те люди, те люди либо посетят какие-то мысли, Причем эти мысли почему-то не новые. Здесь императрица. Здесь, возможно, кто-то раньше что-то с чем-то задумался, но у кого-то что-то то ли не пошло, то ли какие-то были проблемы. То ли пошло, только отыгралось как-то, как-то вот, как-то уже отыгралось. Либо мысль на, на глубокую полку была забита. мысли закончены. Дорогие мои, если кто-то что-то хочет развивать, начните с того, что вы когда-то что-то обдумывали, либо что-то где-то пробовали. То есть вы там себя найдете, либо там какое-то развитие, и там какую-то информацию найдете. Это прям, вот знаешь, это прям инфа за 200. Поэтому вот. Но как-то узнаешь, хочется сказать, да, двинитесь в новое. А здесь не в новое, а в то, что вы двигались. Либо куда вы стремились, либо к чему вы шли. Возможно, о том, о чем задумались. То есть, вот здесь вот какой-то такой момент. Не, не начнете сначала. И снова не сначала, а с того, чего, возможно, вы немножечко оттянули. А, возможно, просто чуть-чуть пробовали, но не получилось. Поэтому вот здесь больше какой-то, наверное, развернутый, не слишком, слишком обобщенный, да? Но давайте поконкретнее. Давайте поконкретнее с примерами, чтобы было ясно и вам, и мне. И у меня в первую очередь также. Дорогие мои, вот допустим, если у вас бизнес, давай отношения, потому что на отношения же смотрят обычно. Если у вас отношения, ну вот как-то не заладилось, как-то найти себя не можете, что-то сделать не можете, вы э, разорвете, вы начнете жизнь сначала заново с чистого листа, но при этом некоторое продолжение, некоторое хотение двигаться, допустим, в новые для себя отношения, вы начнете с себя. Вы начнете зондировать почву, какая вы красивая, некрасивая, возможно, где-то потянуть ляхи, либо где-то подстричься, тому подобное. Вы начнете с себя. Вот. Вы не начнете с новых людей, вы начнете с себя. Далее, если у кого-то бизнес, тот, в принципе, примет некоторое решение, которое сильно очень необходимо будет, очень сильно строгое, при этом неразрешимое, нерушимое вами. Далее, в принципе, безденежье, это понятно, здесь может, кстати, присутствовать и при этом особо много мыслей и страха по этому поводу, но вы, возможно, подумайте о каком-то переходе на другую профессию, как сама занятость, а, возможно, какую-то тетю интересно, которую вы знали, а, возможно, ту, которая, в принципе, вам где-то помогала, а, возможно, ту, которая очень сильно как-то что-то прям подсказала. Поэтому вот, вы начнете как-то зондировать, возможно, почву именно себя, но при этом рассматривая свои возможности и те какие-то умения, которые вы, в принципе, владеете, но не по новому идти будете. Вот и вот я к чему. Бизнес, что у нас, что, что за, зарплату, что, что, что еще может, ну, какие-то очень сильно ответственные решения в ближайшем будущем вы их сделаете. Но вы не начнете, вы начнете жить с чистого листа, но вы также будете рассматривать какую-то свою проблему, когда вы... с тем знанием, вот я и сказала, если бизнес то вы о чем то допустим, задумывались, да, вы шили, не знаю, в детстве очень сильно классный, вы можете это продавать, ну вот давайте такой тупой пример, либо самый умный, да. И при этом вы вспомните, а, я же это умею, от своих навыков отталкиваться, и, в принципе, будете всем вот, вот как-то делать именно вот такой момент. Но при этом будете узнавать, нужно ли не нужно, и тому подобное, отталкиваться от себя, от возможностей своих в ближайшем будущем. Но, не, но, но жизнь с чистого листа здесь кто-то начнет. С отталкиванием от своих возможностей. Во. Вот так. Поэтому вот. Э, добрый, добрый, добрый. Э, поэтому вот, вот здесь вот какой-то такой момент, но ну, какой-то обобщенный. Но я привела примеры, то есть даже если отношения, то от себя отталкиваются. Если и работа также от себя, от своих возможностей. Вот. Поэтому, дорогие мои, вот такие решения будут в ближайшем будущем. Давайте дальше. События ближайшего будущего для пятых вариантов. Давайте посмотрим. События ближайшего, события ближайшего будущего. Пятерка пентаклей. То, так, не роняем ничего, то, чего не стоит ронять. Дорогие мои. Вы поймете, что вам что-то в жизни не нужно. Вы и без этого, в принципе, можете обойтись. На вас либо кто-то повесит обязанность, либо вы за кого-то будете решать, либо вы просто будете решать в своей жизни. Может, деньги кому выдавать будете? Хе. Возможно, также какие-то траты. Я не исключаю. На какие-то мечты, да? Ну да. Возможно, принятие убыточных предложений для себя. Вы будете действовать во благо всему Дорогие мои, вот здесь Рыцарство у кого-то очень сильно Появится очень много рыцарства За пазухой Что будет человек действовать Исходя из всего общего блага Во благо будете делать Вся и сие мира Не знаю, кто-то как-то Себя провознесет События ближайшего будущего Странное событие. Ну кто-то поймет, что от кого-то чего-то очень сильно зависит, что, в принципе, даст некоторую мотивацию на создание чего-то интересного. Чего-то того, чего другие люди к чему стремятся. Какие вам идеи в голову в придут? Пожалуйста, запишите их. А вы можете реализовывать чужие мечты по итогу, возможно, даже в финансовом плане. Очень интересный вариант, правда. Если какие-то правды, у вас какие-то мысли, идеи, высказывания, пожалуйста, запишите их, потому что они очень сильно будут не зря. Да, возможно, некоторый опыт, некоторые новеллы в этом будет. Пожалуйста, что вы придумаете, лучше записывайте. Потом с них вы можете что-то иметь для себя. Либо в денежном плане, либо для кого-то будете стараться, для кого-то будете трудиться. Что-то здесь вообще глубоко. <laughs> что-то вообще здесь классно. Ну, Кто-то будет разруливать какие-то чужие, кстати, проблемы или чужие невзгоды. Возможно, свое собственное, но здесь связаны семейные какие-то конфликты, либо с детьми. Что-то вы будете разруливать, если какой-то бытовой момент. Но здесь, вот здесь сидят жены и те, которые могут выполнять чужие какие-то желания. Возможно, ваши идеи принесут то, что нужно этому миру, то, что нужно другим людям. Пожалуйста, обращайте внимание на свои идеи, которые вам приходят в вашу великолепную, великолепную, гол. За такие идеи можно вас расцеловать. Вот такие у вас подарки судьбы, да? Очень даже круто. Здесь люди решающие, да? Ну то есть а здесь больше они решают всегда что-либо, взвешивают, решают все дела. То есть чем-то постоянно заняты. Поэтому, дорогие мои, события ближайшего будущего именно так. То есть возможно вы для кого-то что-то такое придумаете, что в принципе вау. Но это выполнение других надежд, других мечтаний. Ну, то же самое, когда вы придумаете какое-то, допустим, ну, давай вот простой пример. Приложение придумали. А вот это вот чертовски кому-то необходимо. Вот вы придумали что-то, а это очень сильно необходимо, допустим, вашей семье, либо вашим детям и тому подобное. То есть вот какой-то такой момент. Ну, вы как-то именно, вот знаешь, Какое-то некоторое включится, включится немножечко такое рыцарство, что хочется отстаивать за все, все свои идеи и все как-то реализовывать. То есть ни с того ни с сего появятся какие-то желания по отношению вот к миру, к людям, близлежащим, к своей семье, чтобы что-то делать, реализовываться, идти к интересным мечтам. Возможно, вы, кстати, выберете либо цель, либо план для себя, ну, что-то, какую-то конечную точку поставите в жизни, но имеется в виду цель, желание, то есть что-то что придет именно, сойдутся звезды, и вы поймете, что вот мне надо вот, вот налево, вот точно, потому что у меня там ждет... Ворон с подсказкой От uh, вселенной Вот вот, давайте вот так Вот здесь немножко как-то Мудрено, да, возможно как-то Непонятно, но интересно Как это будет отыгрываться Но поверьте, ваши мысли Очень сильно, очень важны может быть, не знаю, у вас ретроградит какую-то планету, И что в принципе у вас именно не знаю экстрасенсорная, вот все вот это подключается, все ваши э -э антенки вот так вот а подключились и -у -у, все сошлись звезды, чтобы что-то сделать в этом мире, привнести что-то новое в этот мир. Но немножко я бы здесь глобально, вот только вот из-за эти вот из за эти сочетаний арканов, в принципе, я бы сказал с таким вокруг. Вокруг, вокруг, окружение. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Спасибо вам, дорогие мои, за то, что вы досмотрели до конца. В принципе, мне тут совета даже ни, никакого нету. Вы сами тут совет. Вы сами тут советы. Поэтому, в принципе, правда, здесь особо как-то подсказывают что-либо. Это как-то не то, что без толку, а как-то непонятно. Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь на бусте, если вы хотите знать о картах немножечко больше. И желаю еще раз я вам сам наилучшего. Ставьте комментарии, лайки, уведомления, если что, чтобы посмотреть такие же интересные, классные новые видео с такими интересными, классными событиями. И всем пока-пока!